Слушай, наверное, по мосту-то, наверное, не пойдем. Мост совсем... Да есть тропа такая, смотри, хорошая. а? Мостик, конечно, привлекательный, ничего не могу сказать, но... Ну, тропа, ну, она что-то вообще... Она все ведет и ведет и ведет, бесконечность какую-то. Я чувствую, что нам дома нам не светят вообще. но только лес. Обратно. Вообще туда обратно? Нет, дома. Блин, туда уже идти тоже вроде неохота. Пойдем, по не ну, пойдем по этой тропе. Пойдем по этой тропе. Обогнем вот этот вот, выступ, уступ. Здесь какие-то сказки братьев Грим. Лес такой, не самый веселый. Ну, здесь все, кувшинки расцветут летом. Будет повеселее. Ну, дедушка. Отвел нас от своей улицы. Понимаешь? Идите, говорит, только не по улице. Ну, сложно сказать. Не знаю. Там таких, знаешь, голожопиков сколько бродит. Богатых. Видишь, солнце тоже. Я не думаю, что в токсах вот такие леса могут быть. Я думаю, тут одни дома. Чертов старец. Леший. Точно. Да, блин. Так машина-то уже к нему стоит. Еще до машины надо дойти. Так вот я и говорю, что вот это вот синею смотреть. Но ну, мы уже отошли прилично, ты понимаешь, что да? уже нет смысла идти назад. Я вообще рассчитываю, что вот ворот какой-то будет, в Нагру поднимемся, и там что-то произойдет с нами хорошего. Или тропа кончится, или еще что-то. Вот это что такое за площадка, да, казалось бы? Посмотри. Ну, да. Непонятно, к чему она вообще как образовалась. Ну вот метки твои любимые. мы сейчас выйдем пойдем сразу к этому к замку пошел нах со своей улицей. мы им на солнце да мы же приехали а она в лицо светила дома стояли замок вон там какая лощина смотри маленькая глубокая перепад высот какой здесь О, дом какой-то стоит. О, смотри, какое здание. Интересно такое. Ну, тоже такой в стиле, да, барно. Не совсем барно, но... Видишь, крышу сделали с профлиста. забор да, вот. Сейчас так многие делают. Пойдем посмотрим, это мне интересно. Казалось бы, дом не дешевый, да? Но вот кровля такая. Ага интересно тут что-то еще строят есть там Собаки. люди ага. старые досочки новый дом и прекрасный смотри как интересно сделан да терраса Так, ну что, а вон тебе дома? Давай обойдем вот так вот. Смотри, здесь какая тропка-то у них, да? Угу, угу. Такие корешки отполированные, такая широкая. Смотри, здесь черничник у них, да? Все условия для прекрасной жизни созданы. Ну, здесь такая элитная, да, деревня? Да, даже тропа элитная. Так, ну так как-то мы опять. Может, тут на так, непонятно Опять кого тропа ведет угу. Это обходняк Тропа широко одну радует ну да. Только мы опять от домов удаляемся На <къем> да, великов Да, блин Какой-то здоровенный дом Там решетка, да, идет? Забор, сетка. Ну дед. М? Ну и сволочь. Втравил. Хотел, хотел. Говорит, здесь так лучше. Здесь, говорит, все говорит, гуляют, говорит. парни, говорит, даже не думайте. О, смотри, какой там пропасть внизу какая. Охренеть можно. Посмотри. Причем вообще туда вниз вниз. Ну, ладно. Мы смотрели на 6 сейчас выйдем. У нас, у у нас машина вообще не видно, где Заборы, заборы.